Итак, упаковка на упаковочной машине Простор. Гитара сделана в России. Здесь, соответственно, я сделал такую вот длину. Как видите, здесь, то есть именно в заходе, то есть именно Луна сделана уже по переходу. То есть это именно 250-я машина. Именно поэтому здесь все это будет спокойнее и лучше. Именно вот видите переход. То есть не как нам пропасть. Здесь именно, видите, подхватывает. За счет чего здесь выглядеть будет намного лучше пакеты должны быть.